монологом под названием "Пчелы". К магазину подхожу тут недавно. Ребята наши стоят, лица радостные, опухшие. Я говорю, что опять что-то отмечали без меня. Они говорят, нет, мы на пасеку за медом ходили. Хозяин пасеки говорят, уехал на неделю, так что пользуйся. Но я вообще пчел уважаю, люблю их продукцию. Мед, медовуха, сотовая связь. Хожу, думаю, пока хозяина пасеки нет. И жену свою возьму, думаю. Валюша сразу согласилась. Сладкоежка моя. Без куска колбасы не уснёт. Ну, подождал я, пока потемнеет. Взял ведра с Валюшей. Сели мы на велосипед и поехали. Едем, педали крутим и сняврём. За час пять метров проехали. Мало, конечно, но у него всегда скорость небольшая по лесу у водного велосипеда. Сосед помог Серегану, которого раньше Николаем звали. Тот нас быстро до пасеки домчал. У него такой же велосипед водный, как и у нас, просто ноги здоровели. Ну но мы приехали, с велосипеда слезли, залегли и по-пластунски... Полезли, чтоб пчелы нас не раскусили. Подползаем. Во всех ульях темно. В одном только свет горел. Ну я туда, где светло смотрю, шторы там не закрыты. Накурено. Спят пчелы в повалку. Рты разъявлены, крылья распластаны. Ну, носки даже не сняли. Устали, видно, план перевыполняли. И храпят страшно на всю округу. Потом присмотрелся, оказывается, Валюша моя храпит. Ну, я ее разбудил. Ведро-то у меня в руках было. Смотрим. Мужик какой-то в улей руку засовывает, вынимает, облизывает ее. И не местный, видно, мужик, трезвый. Я ему говорю, слышь, мужик, шел бы ты отсюда без меда. А он повернулся и смотрит на меня недобро так. Они редко, когда добро на людей смотрят медведи наши. Медведь испугался, в лес побежал. Пчелы те культурные, полетели медведя провожать. Ну, мы меда напихали, полные карманы. Ведра наполнили. Я кусок соты башкой своей откусил и понял, что не все пчелы полетели медведя провожать. Женщины остались пожилые. Самые кусучие. С обеих сторон в язык меня отоварили. Слышим, пчелы медведя проводили, возвращаются нас провожать. Как будто мы без них дороги не знаем. Ну, мы деревьями прикинулись, так руки растопели и стоим. И что характерно, пчелы нас за деревья не приняли, а дятел принял все бородавки в башку мою вбил и уши прочистил, зашел спасибо ему, конечно ну вскочили мы и бежать а долго не пробежишь, устали ведра полные, улья в руках Круг собачка с левой стороны к нам подходит небольшая а с правой хозяин пасеки подошел ну, вроде не злой, но с ружьем я вспомнил детство, как мы катались с братом на коньках по замерзшей реке, как бабушка зашивала мне штаны. Заряд соли, выпущенный с обоих стволов, освежает память до самого родильного дома. Я бежал, как гепард. Я бежал в лес, прятался хатаился. Хозяин пасеки долго искал меня, так и не нашел. И уже уходил. Уже буквально два метра от меня отошел. И вдруг мне на весь лес, среди тишины, на телефон смс-ка громко я пришла. Я думал, он на меня всю соль растратил. Ничего подобного. У него еще много было. Здесь остаток мне дотолпил. С тех пор я не люблю соленые помидоры. Я потом смс-ку эту прочитал. Знаете, что было написано? На вашем счету 24 цента. Так я к чему рассказываю, ребята? Если идете на пасеку за медом, не на свою, вовремя проверяйте телефонный баланс. Спасибо.